Всем привет! Вы смотрите Универньюз в студии Анна Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных и важных новостях Казанского федерального университета. Итак, сегодня вы увидите. В КФУ прошла торжественная церемония открытия программы двойных дипломов Петролеум Инжиниринг. Форум студенческого профсоюзного движения Республики Татарстан ПРОФЭКС по 2019 состоялся в КФУ. Визит в Казанский университет представители китайской компании Weigden Cloud Education Group торжественная церемония открытия магистерской программы двойных дипломов Петролеум инжиниринг состоялась в казанском федеральном университете это первая программа подобного формата обо всем подробнее далее в казанском федеральном университете прошла торжественная церемония открытия программы двойных дипломов petroleum инжиниринг с приветственными словами к участникам обратился ректор кфушат гафуров диплом двух университетов, но и получение работы в одной из самых престижных компаний не только в нашей стране, но и в Это будет говорить о том, что мы лично востребованы, и это будет говорить о том, что программа востребована. Программа подразумевает два года обучения. Первый год студенты будут обучаться в КФУ, а второй год в Имперском колледже в Лондоне. КФУ выиграл право обучать студентов на базе своего университета. Компания BP проводил конкурс среди ведущих университетов Российской Федерации, которые в той или иной степени задействованы в подготовке специалистов для нефтегазовой сферы. И так случилось, что Казанский университет оказался победителем этого конкурса. Эта магистрская программа реализуется при поддержке крупнейших нефтяных компаний BP, Роснефть, они покрывают расходы на обучение, проживание в Казани, Лондоне, а также на организацию производственных практик во время обучения. С инициативой вышла компания BP. Она ведет поддержку молодых специалистов на территории Российской Федерации. И сейчас они решили вот свою вот эту поддержку выразить уже в другом виде, в виде создания совместной программы с ведущей российской компанией «Роснефть». Как раз для того, чтобы те ребята, которые заканчивали высшее учебное заведение, имели достаточно высокие компетенции и обладали опытом учебы не только в России, то есть были знакомы не только с теми технологиями, и с теми исследованиями, которые проводятся в нефтегазовой сфере в России, но и за ее пределами. Заявки на участие в программе подали более 50 человек. Это ребята из разных регионов Российской Федерации. Но право обучаться получили только 10 студентов. Из них 7 студентов являются выпускниками КФУ. Данная программа является, как мне кажется, одной из самых лучших программ перспективных в России – который дает возможность за два года обучения получить образование в двух самых одних самых лучших университетов. Участникам необходимо было написать тест и пройти собеседование. Важным условием было качественное знание английского языка, так как занятия будут проходить на иностранном языке. Нам приехала компания «Роснефть», то есть представители лично приезжали с презентацией в наш университет. И вот так я именно и узнала об этой программе и решила участвовать в конкурсе. Экзамен был сложным, и я ну, даже не думала, что я пройду, наверное. В рамках программы будут рассмотрены все сферы нефтегазового дела и опыт сразу нескольких стран. Магистрская программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации проектов на территории России за рубежом. А будут ли они востребованы? Конечно. Вы бы видели... Как представители начальных компаний Роснефти соревновались друг с другом, кому какой студент достанется. Во-первых, замечательные кандидаты были, а второе, что это очень качественное образование. В случае окончания программы выпускники получат два отдельных диплома КФУ и Имперского колледжа. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 2019 год – это год студенческого профсоюзного движения в России. Профсоюзная организация студентов КФУ инициировала форум студенческого профсоюзного движения, о котором мы расскажем вам далее. В рамках года студенческого профсоюзного движения 24 сентября в День профсоюзов Республики Татарстан в Казанском университете состоялся форум студенческого профсоюзного движения Татарстана Профэкспо-2019. Профсоюзная организация студентов Казанского федерального университета инициировала именно форум студенческого профсоюзного движения, где собрались сегодня представители профсоюзных организаций студенческих вузов Республики Татарстан, а также колледжей со всей нашей республики». Перед началом пленарного заседания форума ребята посетили выставку, на которой ознакомились с опытом деятельности профсоюзных организаций студентов вузов на территории Татарстана. В целом же в работу форума включены мастер-классы от приглашенных экспертов, круглые столы и дискуссионные площадки. На форуме я прибыл как участник, также знакомлюсь с профсоюзами с профсоюзными движениями университетов Республики Татарстан. Для меня это большой опыт, который я хотел бы получить, а также таких же участников. И вообще площадка, на которой мы собрались, на Казанском федеральном университете. Это огромная возможность для студентов научиться и посмотреть, как работают их коллеги для того, чтобы развиваться и учиться вместе, а также работать непосредственно со студентами и делать каждый день в Татарстане более прекрасным и продуктивным. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли представители китайской компании Weiden Cloud Education Group. На встрече были обозначены пути возможного сотрудничества в ряде областей. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента Лилии Талиповой. Представители одной из крупнейших компаний Китайской Народной Республики, осуществляющей деятельность в сфере интернет-образования, прибыли в Казанский федеральный университет. Во встрече приняли участие представитель компании Weiden Cloud Education Group, зарубежный генеральный инспектор Хоуи Лун, а также консультант компании по вопросам международного сотрудничества Эрадж Боев. На встрече с руководством КФУ были обозначены пути возможного сотрудничества в ряде областей. Отметим, Казанский федеральный университет осуществляет многолетнее сотрудничество с университетами, компаниями и научно- центрами КНР. Основными направлениями взаимодействия являются гуманитарные науки, геология, нефтегазовые и информационные технологии. Программа визита делегации компании рассчитана на три дня, за которые гости смогут ознакомиться со всеми интересующими их институтами и направлениями. Лилета Липова, Виолетта Басова, Универньюз. В инкубаторе дистанционных образовательных проектов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета успешно реализуется проект по созданию цикла видеолекций официального представителя Тримбл Михаила Краванова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета успешно реализуется проект по созданию цикла видеолекций официального представителя «Тримбл» Михаила Караванова. «Тримбл» является одной из крупнейших международных компаний в области разработок систем определения местоположения по сигналам спутниковых систем, глобальной навигации GPS, а также создания и продвижения геодезических приборов. Начали проводить курсы повышения квалификации для геодезистов и для маршридеров с участием экспертов компании «Тримбл». Мы решили не только участвовать в наших очных проектах повышения квалификации маршридеров, нефтяников России, но и создавать микролекции, лекции микро -уроки, посвященные конкретным технологиям, конкретным решениям для нефтяников, для землеустроителей, для людей, которые занимаются, или специалистов, которые занимаются кадастровой деятельностью. Любой желающий может бесплатно повысить свои знания, просмотрев видео-лекции в YouTube. Проект по созданию цикла видео реализуется на специальной площадке по созданию видеоконтента в инкубаторе дистанционных образовательных проектов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Центр оснащен всем необходимым для создания видеоконтента и проведения вебинаров. Мы с вами находимся в нашем инкубаторе. Дистанционных образовательных проектов – это такое место, где мы создаем современный видеоконтент для наших дистанционных курсов. Инкубатор дистанционных образовательных проектов был запущен в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий совсем недавно, но уже успел зарекомендовать себя не только в качестве средств производства видеоконтента, а также интерактивного класса. В нем регулярно проходят вебинары, онлайн-лекции для компаний нефтегазовой отрасли, а также школьников и студентов различных вузов. Мультимедийный контент, созданный центром, используется не только в рамках проведения программ дополнительного профессионального образования, обучения бакалавров и магистров, но и с целью привлечения